Ставлю ставочку. Поставим, давайте, знаете, сколько? Рублей 5 ставим. Поджидаем. Сейчас подождем конец. Ставка принята у нас. Ех ты, кто-то поставил. 14, 16. У них вероятность 27, 31. А у меня всего лишь 9. И вдруг я выиграю. Но нет. Видите, здесь суть проста. Чем больше ставишь, тем больше шансов, что ты выиграешь. Сейчас поставим еще. Давайте начнем с рубля. Я не знаю, буду я этот момент вырезать или нет, просто ставка длится ровно 30, 30 секунд. Вот. Деньги здесь реально выводятся. Вот, на Payr, на Kiwi кошелек, на Яндекс деньги. Все это реально выводится. Давайте еще ставим. Поставил я один рубль. У меня вероятность выигрыша 4%. Хренушки. Чё, я ничего не выиграл. Да, обидно, конечно. Но еще больше обидно тогда, когда ставишь большую ставку и кто-то с рублем выиграет. Вот это реально обидно. Здесь я выводил деньги, В тот раз положил, наверное, где-то 60 рублей я поставил, вот во второй комнате выиграл сотку. Это реально нормальная вообще, тема, вывел потом. Только на карточку не выводил, просто у меня карточки пока нету. Вот так на телефон нормально выводится. Так, давайте рискнем, поставим 14 рублей. Черт с вами. Ради видоса поставлю. Так бы ни за что не поставил. Эх ты! 74 рубля, 30 рублей! Я попал, парни. А вдруг выиграю? Надо верить в себя и все. А, обидно, обидно. Давайте во второй комнате поучаствуем. Просажу все деньги к чертям И хрена не выиграю А может что-нибудь и выиграю Ладно, давайте пока в первый Пока в первый Поставим давайте на клон Пятерочку Ого, слава богу, что я опоздал. А то я ни хрена бы не выиграл. Так, здесь у нас уже участники поперли. Ставлю 70 и рискуем. Вот сейчас, сейчас вот рискую. Охренеть как просто. Просто охренеть как. Но если я выиграю, это будет что-то с чем-то я выиграл, пацаны! Смотрите, мой выигрыш составил 263 рубля. И итог у меня 293 рубля. Я говорю, здесь просто либо везение, либо, я не знаю, тут какая-то тактика есть, я не знаю. Фу, вот это было вообще рискованное решение. Давайте выведем деньги. Так, заказать выплату. Заказываем выплату на Пейер. Создание. Так, вывод средств из пейер. Нет, где тут? Выводим. Ну да давайте все 293 рубля. Так, сейчас, погодите-ка. Вот баланс мой. 0 рублей. 1 <с1> сотая копейки. Сейчас я скопирую вот это. Счет пейер, как бы. Так, вставляем. Заказать выплату. Вот пришла смс-очка на, на почту, выдавление, что денежки пришли. Так, обняв, обновляем страничку на пэйре. Что-то интернет барахлит у меня. И видим, 290 рублей. 3 рубля, походу, забрала комиссия. Все, ребята, этот сайт работает. Подписывайтесь на канал. Ссылочку этого сайта я кину под видео. Приглашайте друзей. Что можно сказать? Сайт действительно работает. Потом, если у кого будет карточка, можно это все будет дело вывести на карточку. Кстати, здесь еще есть такая новая вкладочка. Создать Pair-карту. Не знаю, может я создану, создаду и как бы выведу эти деньги на...